Я часто слышу такую фразу, как «любовь правит этим миром». Это ложь, на самом деле. Достаточно романтичная, в меру глупая, но все-таки это ложь. Почему? Потому что истинный стимул в этой жизни для каждого человека – это страх. Именно потому что люди боятся смерти, они ищут себе утешение в религии. Именно потому что люди боятся одиночества. Они размножаются, не задумываясь о последствиях. Именно потому, что люди боятся бедности, нищеты. Они готовы работать за любые деньги на любой работе, независимо от условий, готовы мириться со всеми тяготами и проблемами. И это касается абсолютно всего, чем мы занимаемся. Почему я говорю, что страх – это стимул, который охватывает все спектры нашей жизни. Если у вас есть сомнения, вы можете написать мне любое ваше действие, любую вашу форму жизни, и я в любом случае выведу ее к страху. То есть я покажу вам, что корень вашего поведения ⁇ это страх, как бы то ни было. Так что если интересно, пишите свои версии в комментариях, и я попытаюсь, попробую, вернее, я сделаю, изложу максимально точно и подробно корень причину ваших поступков. Знаете, еще я заметил такую особенность, то, что чем человек глупее, тем более примитивные у него страхи. Ну и, соответственно, наоборот. Чем человек более развит, тем больше факторов риска он пытается предугадать и предотвратить своей жизни. Не знаю, для чего вам эта информация, но я так понимаю, что, наверное чем-то она может быть полезна, потому что поведение, в принципе, человека складывается именно из этого. Если человек достаточно глупый и примитивный, то он видит мало страхов в своей жизни, и у него мало страхов терзают его. И жизнь он свою выстраивает как некую не столь извилистую линию, в отличие от людей, немного более интеллектуально развитых. Понимаете, страх — это, наверное, единственное, что нами руководит, что нами управляет. И это касается всех сфер, совершенно всех сфер нашей жизни. Это очень интересно. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, довольно пристальное внимание. Тогда, по крайней мере, вы будете отдавать себе отчет, почему вы поступаете так, а не иначе. Вот, в принципе, и все. Единственное, я хотел еще дополнить, если вдруг кого-то есть желание нематериально поддержать канал, то вы можете спросить у меня, как, и я подскажу вам. Это не требует совершенно никаких средств, нужно лишь помочь с просмотрами. И этого более чем предостаточно, учитывая то, что YouTube их срезает. Это мы уже заметили в последнее время, специально проанализировав все то, что происходит. В общем, в нескольких словах, страх – это тот самый бич, это тот самый стимул, который заставляет вас что-то делать. И никак иначе. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.